сегодня устанавливаем Ubuntu 1304 вставляем диск дисковод загружаем с него появляется вот такое окно язык установки отображения, русский и здесь два варианта загрузки диска запустить Ubuntu и посмотреть как это все выглядит и установить Ubuntu сразу идет проверка свободного места подключение к интернету. Если все нормально, можно поставить галочки скачать. Обновление при установке установить это стороннее обеспечение. Нажимаем продолжить. Установка включить увеличится, потому что она будет скачать файлы с интернета Так вот он определил, что у нас есть Windows 7 на компьютере мы операционную систему все равно надеется не было, и установим сами куда нам нужно. И выбираем другой вариант и продолжить. Ну, вот здесь мы видим то у нас есть два жестких диска SDA и SDB на sdb расположен два раздела формат mtfs файловый стейн mtfs один из них загрузочным является другой с данными скорее всего операционная система вот этот раздел ну, как бы мы отрубить не будем Будем все устанавливать а диск sda То есть это отдельный жесткий диск получается. И на нем пока ничего нет. Поэтому мы нажимаем, нажимаем новой таблицы разделов. Вот вот появилось на свободное место, которое мы сейчас будем делить на нужные нам разделы так первое сделано сделано загрузочным равный 500 б в начале пространстве уже файл систему такую оставляем указываем ну, раздел загрузки нажимаем окей так у нас здесь появилась вот она дальше сделать раздел подкачки мы его будем делать в конец и равный в новому размеру оперативной памяти у нас установлен 1 гигабайт мы сделаем 2 гигабайта здесь мы выбираем раздел подкачки больше ничего не надо, нажимаем ОК. Вот у нас в конце диска появился раздел подкачки. Нажимаем на свободное место и нам нужно оставшееся разделить на корневой раздел. Корневой раздел я не знаю, Здесь Примерно корневой сделк обозначается косу черту. Нажимаем ОК. Вот он. Появился. Осталось свободное место. Его мы используем. Здесь будут храниться все наши документы. Настройки программы, Различные файлы. Все. Вот у нас диск SDA полностью занят. У нас осталось только Ntfs, и смонтированный никуда. Точка подключения. Вот здесь показано, где будут подключаться, отображаться дискет файла. Чтобы подключить Windows раздел при загрузке. Его можно было что потом видеть. Нажимаем вот сюда Change. Здесь он не используется. Выбираем как Mtfs. Форматировать раздел не, не надо, иначе у нас все удалится. Делаем точку монтирования. Windows или свою копить можно где кто хочет чтобы она куда захотела покинуть пишет Я вот так и сделаем все нажимаем пофили все вот он будет монтироваться разделем 1 так это нам не нужно Здесь показывают, где будет установлен загрызчик. Вот так и оставим. Вот, Нажимаем да. установим. Сейчас здесь выбираем свой часовой пояс. продолжить раскладку эту вы распределили правильно если сначала вот так выбираем какую нам надо здесь также нажимаем продолжить здесь вводим вашу еду Сделать. Здесь записываем пароль админска. Всегда нужно пароль. Сделаем. Если одни буквы он пишет слабый пароль но ну, я думаю для дома это достаточно можете придумать посложнее с но он уже будет как бы нажать вот эту галочку, мы увидим, что происходит. Все, остановилась наша система. Нажимаем извинить, знаете, что получилось? Вот. мы видим такое меню то есть это будет уже при загрузке вашему компьютеру вот, чтобы загрузить нажимаем угонту чтобы загрузился windows 7 нажимаем windows 7 по умолчанию будто будет, будет Это для тестирования памяти. Нажимаем Вунту появилось окно. Маманты.